Декрет и удаленная работа несовместимы. Как зарабатывать маме в декрете? Привет! С вами Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель, мама двух маленьких детей, эксперт в области YouTube. Я часто общаюсь с мамами, и я сама мама в декрете, как я уже сказала ранее, и многие из них зарабатывают, но те, кто отказывается себе в этом возможности, мне отвечают. Я не работаю в декрете, Потому что хочу увидеть, как растет мой ребенок. У мамочки в декрете есть время, и его немало. Если планировать свой график домашних работ, хлопот, я сама в декрете второй раз. Я, конечно, согласна, что первое купание, первые шаги, первые слова вашего ребенка бесценны. И все такие приятные заботы и хлопоты малыши очень важны но я не предлагаю запереть ребенка одного в комнате и работать по 24 часа в сутки по нашей методике это и не нужно начните совмещать приятные хлопоты и работу пока ваш малыш спит не тратьте время на телешоу сериалы игры в телефоне потратьте это время с пользой пройдет твой декрет Выйдешь ты на работу, когда ты точно не увидишь, как растет твой ребенок, и муж внимания не увидит, и на семью и дом времени оставаться будет совсем мало, так как весь день ты будешь на работе, а вечерами готовка, уборка, магазины, глажка, стирка. Согласна? Так жили наши мамы и бабушки, и сейчас определенный процент людей живут так, а другие живут вовсе не так. Мамочки, а знаете, как здорово не отпрашиваться на утренники или больничные у начальника. Быть рядом, когда ребеночек болеет, или когда у него утренник, соревнования, или еще какое-нибудь важное событие. А можно просто сходить в любое время вместе в кино, кафе, радоваться вместе и грустить. Много разговаривать и просто быть вместе. Каждому ребенку мамина поддержка и внимание просто необходимы. Да, декрет это нелегко, нужно уделять много времени своему малышу, мужу, дому, старшим детям, если они есть. Не упускай свой шанс, ты найдешь время, нужно только захотеть. Если тебе откликается, ставь лайк, подписывайся на канал. И смотри следующее видео, если тебе эта тема интересна, ты можешь написать мне любым удобным способом, все контакты в описании под видео, до новых встреч!